На самом нижнем слое эгрегориальной иерархии находятся эгрегоры родов и семей. Мы это выше них находятся стихийные эгрегоры, и еще выше их находятся профессиональные союзы, институты. Еще выше их находится такой слой, как министерство, ведомство и прочие распределяющие функции, как один из элементов деятельности государства. Над ними находится эгрегор государства. эгрегор и министерства ведомости можно было совместить в единый слой, но мы этого делать не будем, поскольку у них немножечко разные функции и соответственно разные источники питания. Над государством находится религиозный слой, а над религиями находится слой богов, то есть непосредственных информационных структур. Человек своим сознанием включается в тот или иной эгрегор обязательно. Но какой-то частью обязательно будет включен родовой, потому что это неизвестно. Дальше его сознание, его бутхиальное тело может растягиваться вплоть до религиоза. И в рабочей части этого мира обычно всё происходит именно так. То есть на, на каком-то уровне находится сознание человека, своей высшей точкой, своей низшей точки находится на родовом семейном эгрегоре. При этом эгрегориальная иерархия, присутствующая в этом мире, точно также влияет на человека, будет включен в определенный слой эгрегориального мира своим сознанием. То есть если правило о том, что нижний слой питает есть в эгрегориальном мире, то значит точно такое же правило существует и в ахиальном теле человека. Понятно если человек включен своим сознанием высшей точкой, например, в профессиональный эгрегор, то источником питания для него будут стихийные эгрегоры да, и, соответственно, народ. Если он включен в государственный эгрегор, то все нежелижайшие будут уже обязательно исполнять функцию питать этого человека своей силой ступени до высшего, до высшего уровня, божественного, доходит, как правило, очень и очень немногим, поскольку религиозный слой здесь достаточно плотный, и информационная компонента для своей деятельности религиозная вирога желает получать божественный уровня сам, не пуская туда людей. Для этого и существует религия. Религия богам, в частности, такая компоновка, такая постановка вопроса тоже очень удобна. Потому что пускать каналы в каждое сознание да, или в одно это большая экономия силы возможностей. Да. Религии сами перераспределяют себя по всей вот этой иерархической вот структуре. Таким образом, информация, идущая с божественного плана, доходя до уровня человека, не, не меняется по своей сути, но значительно меняется по форме настолько значительны, что именно за формой не нужны суть. Чем ближе человек к источнику, то есть к божественным муманациям, тем четче для него понимание истинного смысла, потому что форма на этом уровне уже перестает иметь значение. Это понятно? Соответственно потоки символов, в которые пронизан этот мир они точно так же иерархичны, как и вся эгрегориальная система. И действуют по точно такому же правилу. Нижние потоки сил, о которых я вам скажу немного позже, являются источником питания для существования более высших. Более высшие источники сил являются источником управления для более низших. Таким образом, это правило. Энергоинформационные компоненты, кто является питанием, кто является управлением, одинаково абсолютно для всех, начиная от ваших тонких тел, заканчивая эгрегором и потоками сил. То есть оно же распространяется это правило на все. И это, это обязательно правило, но это непременно не помнить, надо всегда держать его в голове, потому что это констаты этого мира, которых у нас очень много. Но вот правило иерархии, присутствующее здесь, оно неизменно. Тот, кто больше информации, управляет теми, кто в, него, в ком больше энергии. Тот, в ком больше энергии, является источником питания для того, в ком больше информации. Соответственно, люди этого мира с более высокой точкой сборки на более высоких телах априори являются онтологически более весомыми и значимыми людьми, и эгрегоры, в которых информационные компонента больше являются более весомыми и значимыми эгрегорами, и потоки сил, в которых больше присутствует информационные компоненты, являются более высокими и значимыми. Вот эта вот значимость она определяется прежде всего. Эффектом, эффектом подтягивания к себе одномоментно большого количества энергии тогда, когда необходимо. Вот этот эффект он обусловлен понятием, которое мы называем бытийная масса, то есть информационный потенциал ядра любого игрока, в том числе и вашего персонального игрока. Чем больше информации подтянута к ядру, чем больше ядро богато информационно, тем более весомо получается система, более весомо получается Соответственно, логика подсказывает, что если ядро напрямую соединено с пространством богов, то есть с самыми информационно богатыми системами, то оно автоматически в этом мире становится самым мощным и самым богатым. И если твои контакты с богами приобретают прочный, постоянный, непрекращающийся характер, то твое сознание, как и персональный эгрегоры, начинает медленно подниматься по иерархической ступени эгрегориальной, поднимаясь вплоть до уровня превышения религиозных систем, и это предопределяет определенный выход на свободу. Пока все понятно. Но если сознание было сформировано на каком-то определенном канале, на каком-то определенном эгре, да, или на каком-то каком определенном потоке, который предопределяет наличие жесткой бухгалтерской структуры на момент рождения, то выход на божественный план представляется очень и очень затруднительным. То есть разумно вы все понимаете, но точка сборка выше ментала двинуться не может, поскольку... В стоят определенные запреты на такое движение. Эти запреты обусловлены как раз тем самым каналом, на котором вы рождены в этом мире, в котором вы были порождены на свет. И если вы пробовали в свой персональный эгрегор подключить кого-то из древних богов, пробовали, что у вас получилось? Ничего. или у кого были какие эффекты, кто в ядро пытался подключить богов древнего мира? Таня, как? ну У меня там получился некоторый конфликт с богами тут. Не знаю. Как бы, да, вот. ну, вроде сейчас, ну, вроде пока так не могу сказать, вроде пока успокоился. Ну Правильно, потому что ты из своего сознания временно исключила древнего бога. То есть канал остался, но он закрыт. Это отражается в опыте. Сколько больше времени ты посвящаешь какому Богу, местному или своему старому, которого ты любишь. Мне показывали, что да, тебя видят. А теперь я знаю, что меня в любом случае вроде бы видят, да? То есть не нужно вот этих вот там, каких-то эффектов там гром из пушки или что-то в этом духе. То есть, в принципе, я знаю, что.. Контакт есть, но он слабее, конечно. конечно слабее, безусловно, потому что контакт становится слабее и рассасывается со временем, если его постоянно не поддерживают. Ну да, получается, что я значительно меньше стал вот обращаться. Это логично. Тот канал, который желает оставить твою структуру в своей системе работы, он прежде всего будет резать тебе желание. Мы говорили об этом анатол, он будет резать тебе ненужные желания. Я просто не возникнет желание еще раз обращаться, еще раз провести ритуал, еще раз сделать какие-то подношения. Просто не возникнет желание. Вот. И почему он ничего не делает, он просто обрезает тебе ненужные частоты. Просто ненужные частоты. Оставляя тебя исключительно в сфере своего влияния. А ему от тебя не нужно постоянное установление канала, вы с ним установлены уже от рождения. Канал Света, так да, по которому мы здесь и На этом канале можно находиться очень долго, безболезненно и совершенно не энергозатратно, но при одном условии ты обязуешься не прикасаться к своей системе Будхиальной, то есть жить с той системой ценностей, которую он тебе мы об этом на магии говорили кучей. Связываете эти понимания? Конечно, ему чем больше вот таких вот людей. Тем больше да, они достигнут быстрее да, эффекта, да, всей их программу. Да, то есть путь Диониса и путь Фема. Да, это два, два разных пути. Фебу должны быть все одинаковые, Дионису должны быть все разные. Ну, оно как-то да, вот начинает вообще укладываться, потому что вроде какие-то поползновения есть, да. Мы с вами шли диамиссовым путем, мы всегда шли с вами диамиссовым путем. Медленно, наверное, мы карабкались под нижних частей, к и стараясь изменить себя самостоятельно. Рано или поздно мы должны были дойти до своего предела, до той стенки, которые уже невозможно преодолеть карабкать по ней, он ну, права. И вот эта стенка как раз находится на уровне ментального, кузального или бухиальному тела. Будхиально только точно обязательно. Поэтому было так сложно. Почему было так сложно. Вопрос главный, который мы себе задавали, зачем, когда к пятому курсу мы приступили, мы собственно говоря, с этого и начали. Запиши себе ядро. А это то самое ядро, которое мы с пушки будем стрелять по этой стене. Запиши себе ядро, зачем тебе это надо. Если у тебя это понимание есть, все получится, все сделаешь, все проложишь. Но если у тебя этого понимания нет, твое ядрешко, которое ты будешь из своей пушки запускать, будет ну, легче перышко. Что оно там пробьет? Ну что оно там пробьет? Оно должно быть тяжелым, мощным, чугунным. То есть таким пониманием того, зачем тебе это надо. А если у тебя и так все хорошо на, на твоей системе ценностей, на твоем утхяре, что ты тебя Ничто в твоем сознании не согласится разрушать уже имеющую систему значения. Поэтому и нужно было очень крепкое монолитное ядро. Поэтому точно записано, как ты хочешь жить, твоим имя ничего. Не просто перемены ради перемен, а почему эти перемены для тебя, для личности, для я есть актуальны? Почему у тебя старая система значений не устраивает? Потому что может быть так случается, что она тебе устраивает, так не надо ничего переделывать, надо оставить все как есть, просто почистить лишние хвосты и все и сделать ее более функциональной. Давайте все-таки еще раз к пятому курсу с вами к нашему обратимся да, и поймем, насколько актуальна переделка полностью. Может, все не так уж и плохо, друзья мои? Надо переделать. Но мне вот в том, в чем я вот как бы находилась, мне там тесно просто. То есть, да, у меня были мысли, что зачем... Были очень хорошие такие мысли, зачем тебе трепыхаться, там будет страшно наверняка, ну там опасно, конечно, как бы. Вот, но ну, я понимаю, что ну, тесно. Вот, пока, пока Тесто хорошее это, да, да. да, лимиты надо раздвигать. Лимиты надо разделять, да? Нет, уже там сидеть невозможно. У -у -у. Если бы ничего, может быть, не трогать, то может быть. Сейчас, сейчас уже нет, да. сейчас там уже сидеть невозможно. Это решение, которое принимается осознанно, абсолютно осознанно, с четким пониманием, зачем. И самую большую трудность, еще раз повторяю, здесь люди, испытают люди с уже готовым будхиалом, который уже структурированно пришел, мы пришли уже с этим, с этой конструкцией, вас такими нарисовали. И жизнь ваша такая, какая она есть, только потому что у вас такая будхиальная структура. Вы все подгоняли под нее, всю свою реальность мы подгоняли под нее и делали, делали, делали, трудились 20 лет, 30 лет, 40 лет. Трудились для того, чтобы сделать е такой, какая она есть если вас не, интерес, не, не удовлетворяет результат дома, который построен, и вы понимаете, что вы разобрали уже все до фундамента и выясняется, что проблема-то как раз в фундаменте, что он не того объема там надо 12 на 12, а у вас 6 на 6, что он не той глубины, все шатается, что не, совершенно не так устроено, как бы вам хотелось выстроить свое знание, значит, а нарушить фундамент. Рано или поздно все равно придется задать себе этот вопрос. И честно ответить, не идти скоком, как мы все идем, да? все, все, все переписываем все будхиальную систему ценностей. А все-таки понять, может быть, со старой тоже можно жить? Знаете, что я не знаю, честно говоря. Получается, у меня получается. Я чем глубже себя копаю, тем структура у меня более сложная. Вот чем дальше, тем сложнее. И вот я все время вспоминаю вот этот вот. Помните, медитация на деньги? Нет. Не помните? Я постоянно к ней возвращаюсь, потому что это придумать невозможно. Это пришло. Значит, вот по секторам мы разбили, деляли сектор власти. Вот Понимаете, вот когда пошла растяжка, чем дальше меня растягивала, тем комфортнее мне становилось, тем замечательнее. Вот я прикоснулась к той сложной системе, которая у меня внутри. Понимаете, и мне стало комфортно. Я просто вот меня чем сильнее растягивало, тем лучше мне становилось. А потом, когда я снова вернулась вот в это, я понимаю, что вот эта вот шелуха То есть мы имеем, примитивная. Мы имеем проблему. Да? Внутренняя структура по ноль, допустим, да, по есть, она гораздо сложнее, сложнее. для структуры будхиала, которая есть в сегодняшнем времени, я да? понимаю, что. И надо их просто заменить. заменить в данном случае получится только одним путем, соединяться с более верхними структурами, которые информационно вам подтянут эту вашу сложную систему первичного вашего родового личного будхиала, да, изменят общий, который присутствует в этом мире как шаблон, изменят на ваш новый сложный. Да, с определенной степенью свободы, и будут постоянно поддерживать вас, чтобы структура не, общая эгрегориальная структура не вмешалась в этот процесс.